Здравствуйте, Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжаем двигаться по марафону, по волшебному марафону служения, очищения, прощения, благодарения, наполнения. Конечно же, вы уже смогли ощутить, что такое пространство внутри, что такое душа и как она глубока, широка, как река, и как много места в ней для всего прекрасного. Но это место очень часто заполнено нами ненужным, отжившим хламом. Как наши дома, как наши шкафы, как наши кладовые, мы такие часто деловые, окружаем себя предметами, окружаем себя разными галочками, пунктами, заборами, ожиданиями, представлениями о том, как должно быть, и забываемся. Начинаем среди всего этого хлама, мусора, барахтаться, не туда плыть и теряться. Сегодня я хочу вам предложить вернуть себя в луна природы и ребенком ее ощутить. Домашний очаг – это прекрасно, это очень безопасно. Мы все стремимся окружить себя стенами, заборами, имитируя защищенность. Но ведь на самом деле вся планета – это наш дом родной. И в каждой ее точке мы можем быть собой, но... но мы забываем о том, что такое быть ребенком природы. Поделили себя на народы, оградили границами, наградили темницами. И называем это жизнью. Но на самом деле, живая жизнь кипит и бурлит именно там, где мы остались естественными, простыми, земными. И сегодня я вас приглашаю ощутить эту связь. Подарите себе день экспериментов. Повзаимодействуйте с каждым из природных элементов. Почувствуйте силу этих сил в вашем теле, в вашем доме, в вашей жизни. Обязательно. Побудьте на природе, посетите территорию леса, обнимите деревья. Почувствуйте себя принцессой или принцем, королем, который скачет на лошади верхом. Вспомните, что такое свобода ветра, что такое мчать без остановки. Вспомните, что такое горы или повзаимодействуйте с ними, если у вас есть такая возможность сегодня. Взойдите на вершину. Взойдите на вершину хотя бы в своем сознании, преодолейте препятствия в виде пути. Не будьте горой, которая боится небес, будьте вершиной которые создают причины для чудес. Попродите у реки, озера или моря. Пошевелите ногами в сухой траве или листве. Откройте свое сердце навстречу солнцу рассветным лучам или даже по позвольте погладить ваше лицо тучам прекрасно все в этом мире прекрасно все пощупайте землю руками как давно вы это делали как давно вы заныривали своими руками в сырую землю или разговаривали с песками? Мы так стараемся привнести в свой домашний очаг элементы природы, назвали это дизайном, эстетикой. Но на самом деле нет ничего проще и естественней, чем просто сохранить связь с этими элементами живого мира снаружи. Войдите сегодня во взаимодействие с этой простотой. Наградите себя данной игрой. Не слушайте мысли ума, у которого вечно ни на что нет времени. Как давно смотрели ваши глаза на движущиеся облака? Еще в детстве. Или в беззаботном отпуске. А там, о чем вы думали, о чем мечтали, куда стремились, а по итогу, кем и чем стали бесконечность. Сдайтесь сегодня этой силе бесконечности, смиренно. Признайте, признайте в себе право раствориться в вечности. Природа дает нам возможности, ничего не ожидая взамен. Но давайте мы ей выразим благодарность. Искреннюю, сердечную, глубокую и вечную. Благодарность за вот это все. Простое и земное. Простое и земное.